Мы на стенде компании Ледников. Сегодня будем смотреть новое оборудование. Юрий нам покажет, что же есть из новинок и основные позиции. Да, здравствуйте. Меня зовут Юрий, руководитель отдела продаж. На стенде компании Ледников представлена светодиодная лента, РГБ-лента, алюминиевые профили. У нас э, несколько заводов по алюминиевым профилям. Это Клуб, а Польша это Лесен, Германия. И, чем отличается? И Китай. Они? Вы знаете, в основном это ценовая категория качество Вот мне что значит качество, я же его туда куда-то прячу, да какая разница мне там китайский а, или польский смотрите, или Смотрите, наш светодиодный профиль, если вы его покупаете и используете в своих проектах, он обладает отличными, во-первых, ценовыми корректистическими, во-вторых, он охлаждается светодиодный Не, а разницы между ними какие? Вот, вот три назвали, какие разницы между ними? Клус обладает самым широким ассортиментом алюминиевого профиля цветов алюминиевого профиля, цветов экрана. Лэдсон mm -hmm. продается только комплектом. Это алюминиевый профиль 2 метра, экран 2 метра и алюминиевые заглушки. Mm -hmm. Это самый качественный алюминиевый профиль, который есть в нашем ассортименте. То есть визуально он выглядит Очень лучше. массивно, очень некачественно и да используется он... в дорогих проектах. Это да он? Нет. Вообще спрятан, да? Да, я не могу сейчас сказать, где он. Тут он не представлен. Okay. Также есть китайский алюминиевый профиль. Это Arlight, он также качественный. Он обладает широким ассортиментом вариативностью, а также широким ассортиментом экранов. Есть прозрачный экран, есть матовый, полуматовый, молочный экран, черный экран. Алюминиевый профит R -Lite. Он наиболее ценится монтажниками за соотношение цена и качество. То есть, по сути, вы получаете качество Польши, Германии, но цена намного дешевле. То есть выбирать надо, если что, вот этот. В том числе. Давайте какие хиты вот у вас тут есть. У вас тут много всего. То есть что-то представлены тогда... новинки какие-то, либо что-то по... прям интересное. По новинкам. Ага. То представлены наши магнитные системы. Магнитная система MAC-45. Напряжение данной системы 24 вольта, ширина самого трека составляет 45 миллиметров треки есть черного-белого цвета, встраиваемые накладные подвесные. В любую сторону направляем. Да, да, совершенно. Что это такая что-то? 12 тысяч это трек. Светильник 10641 рубль. Угу. Ну, выглядит так качественно, сделанно. Да, самое главное, хорошо освещается, и этот светильник обладает э, очень э, высокого качества светодиодами, высок, высоким индексом серая. Присутствует три основных температуры цвета: теплый, холодный и нейтральный. А мощность какая? У разных светильников разные Здесь мощности. Здесь могут быть разные мощности. Да, совершенно верно. Это магнитная система МАК-25. Опять же, ширина трека 25 мм. Широкий ассортимент светильников. Подвесные, лазерные, споты. Магнитная система MacArient. MacArient обладает возможностью димирования по протоколу дали. светильник Flex, что в переводе с английского языка означает «дипти». Несколько длин присутствует, резать его нельзя. Длины стандартные, но из этих длин можно сделать любой практически дизайнерский эффект мы взяли на выставку очень интересный алюминиевый профиля этот алюминиевый профиль используется для подсветки потолка и стен обратите внимание он двусоставной из двух частей тут находится площадка для светодиодной ленты mm -hmm. и тут находится площадка для светодиодной ленты тут экран да это интересная конструкция да вот такого профиля мало кто видел это алюминиевый он и потолок и стену стена. Да, совершенно верно. Вот таким вот образом он устанавливается. Ну, круто. Это алюминиевый профиль для натяжных потолков. Сюда заправляется ткань, пленка, и вы получаете линию цвета. Это наш гибкий алюминиевый профиль. При его использовании его можно руками. Ну и придать ему руками также любую форму. А зачем он гнездо что дает? Вы знаете, иногда дизайнеры нам присылают такие проекты, что обычным профилем не гнущимся, невозможно их реализовать. Поэтому в данном случае мы придумали такой алюминиевый профиль. Светильник табу. Он используется как торше. Крепится к потолку и к полу. На полу также можно зафиксировать, но тут при установлен грузик. Станислав, поднимите, пожалуйста, этот светильник в руку. Тяжелый. Да. Килограмм-полтора, да? Как минимум. Это светильники из серии элемента. Наши интерьерные светильники сделаны из, так сказать, стельного куска латного. Система Stingray. Отраженный свет. Струна из стали. С обратной стороны находится светодиодная лента. Имеется в виду, что это потолок, тут две стены, и вы можете использовать данный светильник для инсталляции в тех или иных помещениях и наблюдать роженый цвет, как и нет. Практически рисовать любые фигуры. Это наш профиль для создания радиусных фигур светящихся. Он сделан таким образом, что можно из тех или иных частей создать любой диаметр круга. И я бы хотел вам представить самую качественную светодиодную ленту, которую вы только видели или где были это увидели, для использования в саунах и хамамах. Это термолента. У других производителей совершенно иные критерии качества. Эта лента служит долго и позволит вам наслаждаться вашей сауной долгие годы. Она просто прорезиненная? Наверное, она не только прорезиненная, она... Создана из определенного силиконового композита внутри воздушное пространство, которое не позволяет проникать теплу внутрь питание и перегревать светодиод. Да, перегревать светодиод. И таким образом эта лента служит очень долго. Сколько стоит она? Данная лента стоит порядка 1500 рублей за один погонный метр. А питается она от трансформатора? Да, питается также. от трансформатора, питание 24 вольта, есть RGB лента, а также три основных температуры – теплые, холодные и нейтральные. Очень интересно. Спасибо за такую подробную и интересную инструкцию. Спасибо, что показали новинки. Дизайнеры, пользуйтесь и помните, что у есть отличное специальное предложение для дизайнеров. Пишите. Спасибо вам, Станислав.